Василий Ивановичу с Петькой сказали Нужно, короче, паспорта поменять Ну и, соответственно, сфотографироваться Короче, Василий Иванович идет Смотрит, Петька копает яму Петька, ты зачем яму копаешь? Ну, Василий Иванович, понимаешь В паспорт ведь по пояс надо сфотографироваться Вот я и копаю ее по пояс Ну, понял я тебя Ладно, пойду я тоже копать яму Ушел Василий Иванович Петя подходит к его новому дому, смотрит Василий Иванович, роет яму. Да такую яму, что блядь, с головой уже почти ушел. Петька его спрашивает, Василий Иванович, на паспорт же нужно по пояс. Понимаешь, Петя, я ведь хочу наконец фотографироваться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.